В прошлом видео мы проверяли, точно ли у тебя есть А2, помнишь? Спасибо вам большое за реакцию, мы очень рады, что такой формат вам понравился. И, конечно же, по вашим просьбам, видео с тестом на B1, то есть на Intermediate. Но если ты еще не прошел А2, то скорее включай прошлое наше видео. Меня зовут Вероника, с вами Puzzle English, начинаем наш тест, ответы сразу. Все как в прошлый раз. 10 вопросов, сразу ответы, чтобы убедиться, если у тебя b1, загибай пальцы. Должно получиться 9 из 10. Вопрос первый: I can't work. I really want to sleep. We need to finish this. Some coffee. Я не могу работать, я очень хочу спать. Ну, нам нужно это закончить. Я принесу тебе кофе. Какой правильный ответ? I'll get you some coffee. I'm going to get you some coffee, I'm getting you some coffee, get you some coffee. Как ты думаешь, какой из ответов подходит лучше всего? Конечно, первый вариант верный. А почему? Потому что это наше спонтанное решение. Я принесу тебе кофе. Это не было заранее запланировано. Хотите еще пример, чтобы точно закрепить? I'm going to get some coffee. Yeah? Oh, I think I'll have some too. В первом случае это план, да, то есть present continuous. Во втором это спонтанное решение, поэтому future simple. Поехали дальше. Вопрос второй. We gifts on Friday. Boat, have boat, buys, was buying. И снова первый вариант ответа верный. А почему? Потому что мы понимаем, что речь о прошлом. И здесь есть четкий указатель времени. То есть, когда в прошлом это произошло? В пятницу. Есть четкий указатель времени и действие непродолжительное. Однозначно, по-симпл. Вопрос три. Сможешь найти верные синонимы? У каждого слова одна пара. Boring, dull. Оба слова имеют значение скучный. Tired, exhausted. Уставший. Furious, angry. Злой. Awful, bad. Плохой, ужасный. Ну что, угадал? Загибай палец. Вопрос 4. He here all his life. Can you believe it? Is living, has lived, is lived. Live. И правильный ответ ⁇ has lived. Почему? Потому что мы используем present perfect, когда что-то началось в прошлом и продолжается до сих пор. Давай еще парочку примеров разберем. I've worked here for five years. То есть я начала работать здесь 5 лет назад, и я до сих пор тут работаю. Present perfect. I've known him for 10 years. То есть я встретила его 10 лет назад, и с тех пор его знаю, то есть знаю его уже 10 лет. Вопрос 5. Здесь проверяем артикли. I wanna watch TV. Have you seen remote? Нету нигде артиклей. The the. Нет артиклей the. A, the. И правильный ответ: Третий! Угадал! А теперь почему же так? TV используется без неопределенного артикля. То есть, если бы он был, то по смыслу неопределенный артикль здесь очень подходит, потому что мы говорим о предмете впервые. Но TV в английском языке посчитать мы не можем, поэтому без артикля. А вот во втором случае речь уже идет о конкретном пульте от конкретного телевизора. То есть, неопределенный артикль, он должен был бы быть у пульта, так как мы можем их посчитать. Но здесь мы его заменяем на определенный артикль the, потому что пульт не любой а конкретный. Мы ведь уже упомянули, о каком телевизоре идет речь. И здесь я не могу не отметить очень важный лайфхак, который я стараюсь донести каждому студенту. Когда носители учат новые слова, то есть даже в детстве, это не просто dog, cat, cup, это всегда a dog, o the cat, a cup. Вы можете упростить себе жизнь даже просто тем, что когда вы учите новое слово, учите его сразу с неопределенным артиклем, конечно, если он есть. И читайте вслух как можно чаще, если если видите определенные артикли, чтобы их использование тоже было у вас на слуху. Ну вот половина пути уже пройдена. Не устали? Сколько у вас уже правильных ответов получилось? Едем дальше. Вопрос 6. She as she would call him later said or told. И конечно же. Told. И это, кстати, очень популярная ошибка. Давай разберемся, чтобы больше никогда не путать. Tell me, но no say to me. Вот, в принципе, и вся разница. То есть say может употребляться сам по себе. He always says so. Он всегда так говорит. She said that. Она сказала, что если добавляется кто-то, то и добавляется to. Например, don't say that to her. Не говори это ей. Or say hi to Sara. Передавай привет Саре. Поэтому, если важнее, что кому-то что-то сказали, то мы чаще используем tell. She told me that. Or did she tell you about that? Вопрос 7. Сможешь выбрать правильный предлог. Ooh, that's very nice. You это так мило с твоей стороны. Вариант ответов: to, of, with и да, все правильно, второй вариант верный. That's very nice of you, very kind of you. Очень хорошее, кстати, выражение. Чтобы сказать, это мило с твоей стороны, это очень хорошо с твоей стороны. Так что запоминайте. Вопрос 8. He told me that his phone lost, had lost, has lost, did lost. Это, кстати, сложный вопрос. Но вы, конечно, правы. Правильный ответ второй. Разберем? Pass perfect мы употребляем, когда хотим показать, что какое-то действие было до какого-то другого действия. То есть, здесь он потерял телефон до того, как он мне об этом рассказал. То есть, рассказал в прошлом, а потерял еще до этого момента. И именно Pass perfect дает нам возможность увидеть хронологию событий. То есть, в русском языке, чтобы понять хронологию, мы используем дополнительные слова. А они же используют времена. Вопрос 9. Do you know she lives in a mansion, she rich can be, should be, must be И правильный ответ must be rich Это тот вариант, который чаще всего употребляется с must, потому что must не так часто используется в своем прямом смысле, то есть должен, как по закону, по инструкции, по политике компании, а чаще всего он используется именно как должно быть, должен быть как будто предполагаем. Раз она живет в поместье, значит, она должна быть богатой. Это наше предположение, которое на чем-то основано. Давайте рассмотрим еще парочку примеров. He goes to the gym every day. He must be strong. Он входит в зал каждый день. Должно быть, он сильный. Это мое предположение. The road is wet. It must be Дорога мокрая. Должно быть, идет дождь. Понимаете? И последний вопрос на сегодня, вопрос десятый. Сегодня мы оригинальными не будем тоже. Ну, может быть, будем в следующем видео. Вопрос такой. Ты подписан на Puzzle English? А приложением нашим пользуешься? Тогда это однозначно заслуженный бал. Ну что, сколько баллов у тебя получилось? Есть у тебя B1? Двигаемся дальше до Б2? Пиши свои результаты в комментариях и, конечно, предлагай темы, которые интересны именно тебе. Спасибо, что сегодня были с нами. До новых встреч! Пока-пока!